Кстати, с вами Магазин Инструмент Центр Сегодня у нас в видеообзоре очередной набор инструмента Набор от компании Hyundai K101 Expert Состоит набор из 101 предмета Набор является профессиональным Что хотелось бы сказать по компании Hyundai Ну все знают автомобили Hyundai Но Hyundai выпускает еще Также высококачественный электроинструмент И наборы инструмента Тоже высокого качества Набор является профессиональным Набор поставляется в такой вот картонной упаковке. Очень хорошая полиграфия на упаковке. По изготовлению сам бренд Hyundai Южнокорейский. Набор изготавливается в Тайване. Это указано на упаковке. Что еще важное? Ну, здесь 101 предмет. 79, 72 зуба, трещотки идут. Профиль Superlock, дальше я расскажу. Long Life, это долгий срок службы инструмента. То есть инструмент профессиональный, высококачественный, поэтому... И служит он намного дольше, чем полупрофессиональные наборы или бытовые. Материал затовления хромбанадивая сталь. Сзади также есть очень развернутая такая картинка по комплектации данного набора. В комплекте идет два рабочих квадрата, и соответственно две трещотки. Эта трещотка у нас под квадрат 1,2. Очень мне нравится уже упоминал один раз в видео, когда мы снимали 108-й набор, очень нравятся трещотки Fendai. Они очень плавные, такие так сказать, цельная такая конструкция, без люфтов, люфтов совершенно нет, ни капельки. Есть быстрый сброс головки, есть реверс, трещотки идут на 72 зуба. На 72 зуба они более удобные, когда вы пользуетесь с ними в тесном пространстве. Рукоятка резиновая. И надписи. Надписи. Куда же без надписи? Потому что постоянно спрашивают. Если надписи на головках, на ключах, Да. Вот надпись. Дай, CRV, материал хрома, хромонадиоста. Также надпись на рукоятке. Плещ ⁇ под квадрат 1,4. Также на 72 зуба, имеет реверс и быстрый сброс головки. Рукоятка также резиновая. Так, отверточная рукоятка. Она применяется здесь с битами, есть специальный переходник. Кстати, в 98-м наборе, К-98, там переходника такого нет. То есть рукоятка только используется с головками, по квадрату 1.4. Здесь переходник есть и большой набор бит, которые идут в кейсах. То есть их можно вынимать из набора. Выбираете нужную биту и вставляете в данный переходник. Биты здесь есть крестовые, шлицевые шестигранные, торкс, то есть в принципе все типа размеры, которые применяются в ремонте и обслуживании автомобиля. Также отверточная рукоятка может, можно использовать ее с головками по квадрат 1.4. Присоединительного квадрата э, вверху рукоятки здесь нет. То есть здесь рукоятка цельная. Так Далее, две свечные головки 16 и 21, резиновые вставки внутри, чтобы свеча при откручивании при не, не выпадала. Два удлинителя под квадрат 1 и 2, 250 и 125 мм. Также имеет надписи Hyundai. Чтобы дальше не повторяться, каждая единица инструмента в данном наборе имеет надпись Hyundai на металле. Так, в этом наборе нет Т-образного воротка, но есть более полезная вещь, это вороток шарнирный. Длина его 380 мм, не можно и срывать гайки, и докручивать, чтобы не портить трещотки, потому что трещотками гай, гайки не, за, не докручивают, то есть не срывают, потому что срок службы таким образом уменьшается, и гарантия также на инструмент потом не действует. Здесь вот есть специальный вороток. Так, два удлинителя под квадрат 1.4, 150 мм гибкий удлинитель, очень удобный, в трудноступных местах откручивать, и маленькие 50 мм. Два вот. кардана, квадрат 1.2, 1.4. Карданы скреплены болтами, то есть они разборные. Также плюс данного набора. Т-образный вороток здесь идет под квадрат 1.4. Далее, молоток 300 грамм, длина молотка 30 сантиметров. Ручка деревянная. Так, теперь по головкам. В наборах фига используется профиль усовершенствованный шестигранный, называется он Суперлок. Это супер замок. Данные головки, как утверждает производитель, на 60% прочнее, чем обычный шестигранный профиль. Также его можно использовать для отключения головок, которые слизанные грани у них. Ну, то есть, если брать шестигранный суперлок, то, конечно же, суперлог намного универсальнее, чем шестигранный профиль. В разных наборах он называется по-разному. В форсе он называется Surface, здесь называется суперлок. Много информации в интернете, кому интересно, то может еще найти дополнительную информацию. Сейчас я покажу вам шестигранную головку и головку супер лук вот. это вот суперлог головка в набора хиндай это головка 6 граней сейчас я попробую приложить болт чтобы вы видели вот суперлог я ставим видите тут небольшое пространство остается и полностью прилегает это шестигранный профиль супер ну, суперлог профиль более универсальный Так, верхняя крышка. В верхней 12 комбинированных ключей. 6 мм ключик самый маленький и самый большой 19 мм. Ключи очень качественно сделаны. То есть отличное литье. Сама ручка нарифленая, что также плюс, чтобы не высказывал, не высказывал ключ из руки. Надпись Hyundai, но я еще раз повторюсь, и хромбонадий, сзади надпись на ключе. Ключи очень хорошо вставляются в свои места, вот в крышке верхней, что исключает выпадание при закрывании. Далее, 4 отвертки, 2 шлицевые и 2 крестовые, то есть 2 маленькие и 2 большие. Это крестовые отвертки, рукоятки, резиновые также. И 5 шестигранных ключей Г-образных. Если быть точным, ключ Г-образный с шаром. Так, по комплектации все. Материал кейса. Кейс из пластика. Состоит из двух крышек. Они скреплены замками пластиковыми. И сейчас я покажу сам кейс габариты кейса. Так, начнем с пластика. Пластик жесткий в наборах. Э, кейс высокого качества, очень хорошо подогнаны все элементы. Надпись Hyundai на верхней крышке. Запирание на пластиковые замки. Но в отличие от дешевых наборов здесь замки высокого качества, поэтому они прослужат долго. Есть, разница между металлическими и пластиками хорошего качества, в принципе, разница небольшая. Рукоятка слаживается, и еще она обрезинена, для удобства. Набор можно закрыть на замок, есть петля специальная, чтобы ним никто не пользовался, кроме вас, в ваше отсутствие. И габариты кейса, вес набора 7,8 кг, ширина 44 см, длина 33 см, высота 9,5 см. Поэтому, если вы ищете профессиональные наборы, также обратите внимание на наборы Hyundai. Кому понравилось видео, оно помогло вам с выбором, ставьте лайк. Кто уже имел опыт использования данного набора, ставьте комментарий. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.